меня как-то в подъезде напал пьяный мужик, он попытался меня раздеть, но дело было в январе. На мне буховик, там где-то молнию заела, колготы до ушей, еще свитер током бьется. Ну. Ну. Он просто устал. Жалко. Жалко мужика. Он потом еще такой запыхавшийся, говорит, «Слышь, ты что, не хочешь?»